Вы президент Фонда защиты голосности. Да. Получается, прошло уже 20 с лишним лет с тех пор, как вы боретесь, получается, за права журналистов в нашей стране. Объясните или опишите лучше для наших телезрителей, в чем вообще заключается сущность вашего фонда. Какие? Действия вы проводите. Попробую вам изложить, что сделано за 20 лет. Это довольно тяжело сделать в коротком интервью. Но выпущено до 60-60 книг, которые посвящены разным аспектам журналистской деятельности или журналистского образования. Начиная от справочника всех... всех этических кодексов, которые существуют в журналистском мире от американского кодекса до кодекса Камчеда, законы и практика средств массовой информации в 11 демократиях мира, законы и практика средств массовой информации в бывших советских республиках, учебники по различным аспектам, начиная от авторского права и качая налоговым, налоговым правом связанные с прессой и деятельностью прессы для юридических вузов. Мы являемся главным источником информации по поводу нарушений прав журналистов в Российской Федерации. Мы ведем, к сожалению, тот мораторий, который существует, и когда говорят, что в России за там, 91 -го году убиты 360 журналистов. Uh -huh. Тут они ссылаются на наш источник на информации. У нас есть база данных, в которой это все прописано, которая открыта для публичного обозрения. Не получив ни одного рубля от родной страны. Как замечательно, что вы сразу перешли к следующему моему вопросу. То есть была проведена глобальнейшая работа. Там много да. Да. Вопрос. Вы не являетесь, получается, учреждением, которое финансируется государством? Нет, я не являюсь Кто является спонсором вашей деятельности, деятельности вашего фонда? Значит, я, надо сказать, включен в реестр иностранных агентов, угу. потому что основными источниками финансирования фонда были зарубежные источники. Они и до сих пор существуют. Потому что э, желание поддержать нас президентскими грантами, которыми попытались заменить в стране иностранные деньги, э, у нас ничего не вышло. Мы не можем договориться, потому что то, что предлагаем мы, не хотят финансировать они, а то, что готовы финансировать они, не готовы делать мы по причине того, что это нам неинтересно. То есть взгляды ваши не сошлись, это понятно по каким причинам, мне кажется, моим телезрителям было бы очень важно а, получить от вас несколько советов о том, как вообще журналисту сегодня можно вписаться в, систему, в политическую систему Российской Федерации. А при этом журналист честный хочет выполнять свои функции общественные и не пострадать. Пять советов, пожалуйста, для наших телезрителей. Первое. Журналист, который хочет сделать хорошо и не пострадать, не может существовать в Российской Федерации. В стране сейчас настолько все взволомочено и, и с другой стороны таким способом упорядочено, что вот эта взволомоченность и упорядоченность очень трудно соединяются. Поэтому, а на пересечении этой взбаламученности и упорядоченности находится журналистика, потому что она ровно должна попытаться изложить взбаламученное и перевести его в упорядоченное. Это очень сложно, поэтому это очень невыгодная сегодня профессия. С другой стороны, если журналист хочет остаться журналистом, он не должен заниматься пиаром. И но в стране существует откровенная тенденция перепутывания этих двух профессий, потому что в десятках вузов на факультете так называемой журналистики готовят одновременно журналистов и пиарщиков. Это практически считается две стороны одной медали, что есть просто изуверское издевательство над смыслом журналистов. Я не хочу давать конкретных советов, потому что сказать конкретно, найдите себе хорошего редактора, и чтобы он вас прикрывал. Вот один. Найдите себе то средство массовой информации, с которым вы по крайней мере согласны, или в котором вам работать не стыдно. Это вот советы, которые можно, можно найти. Я с большим трудом произнесу это, то, что я сейчас понимаю. Найдите себе такой телевизионный канал, смотреть который вам самому было бы тоже не стыдно. Довольно трудно себе это представить, поэтому вот так. Хорошо, может быть, тогда вы назовете личности, может быть, которые жили раньше, которых вы знали, которые сейчас, которых можно назвать на самом деле объективными журналистами, не пиарщиками, а честными, объективными журналистами. Можно было пример... назвать. Я, целый, целый, я бы сказал целый курс таких Ну, давайте хотя бы 10 назовем. Давайте назовем хоть, хоть 15. На самом деле... Абсолютное большинство журналистов, работающих, например, в «Московской новой газете», относятся к этой категории журналистов. Начиная с ее главного редактора Дмитрия Муратова, включая заместителей главного редактора Сергея заколова э, ну давайте Галя Мурсалеева, Оля Боброва, э, Лена Милашина, Лена Костюченко, Рома Анин, э, значит... Надар Микеладзе, значит, это все ребята, которых я могу назвать журналистами с большой буквы. Да, понятно. А если взять все-таки более молодое поколение, вы видите? Вот, да поколение... Вот, среди них есть, по крайней мере, трое совсем молодых людей. Рома Анину 30, Лени Костюченко примерно столько же. Значит, они в общем, сравнительно недавно в профессии. Мне приятно осознавать, что Рома Анин был слушателем первой школы расследователей, которую провел фонд защиты властности. То есть все-таки журналистика на сегодняшний день не безнадежна. Это уже пятый задают. вопрос, прошу обратить внимание. Тогда другой лучше задал Последний вопрос. Если бы прямо сейчас вы оказались напротив Владимира Владимировича Путина, что бы вы ему сказали? Боже, как я, пред лицом твоим, чувствую себя крайне неловко. Спасибо большое. Спасибо.